Окей. Дорогие меня зовут Сенон Плинер. Мне 65 лет. Я живу в Израиле, в прекрасном городе Араде, на юге страны. И познакомился с компанией полгода назад и просто в восторг пришел от этих продуктов. И еще продолжаю приходить все больше и больше, потому что все больше знакомлюсь с продукцией. Вот. И начал я с чая «Оригинал Tea. Это такой флагманский продукт, базовый продукт, с которым компания работает от самого начала. Прекрасный состав, и он делает просто великолепные результаты. Я начал пить этот чай, и уже на 3-4 день я почувствовал такую легкость в организме, прилив сил, энергии, начал сбрасывать вес что меня тоже очень сильно порадовало. И за первую неделю я сбросил 2 килограмма, за месяц сбросил 3 килограмма. Причем не занимаясь, честно сказать, к сожалению, никакими упражнениями, которые стоило бы делать, тоже плюс ко всему. И не меняя ничего в своем режиме питания, вот, мой живот начал ухладить, что меня тоже э, стало радовать бесконечно. Мои родители начали пользоваться продуктами, у них стало нанимализовываться давление, э, прибавилась сил им. Маме вот-вот уже через пару месяцев будет 90, папу, папа уже приближается к 93, но все себя классно чувствуют, прилив сил, энергии, у папы очень сильно уменьшились головные боли, которым он страдал. В общем, мы прошли корону легко за 2-3 дня. То есть результат, я не знаю, то есть так много результатов невозможно. Мне выделили 30 секунд, я думаю, что я уже тридцать одну секунду говорю. Все, спасибо, дорогие, за внимание. Спасибо компании. Спасибо, Семен. Слава Давайте Богу. перейдем вот э, э, в Германию. Олег, пока у тебя есть связь, скажи, э, как ты себя чувствуешь? Откуда, почем, куда, что? Слава Богу, хорошо. Я из Германии, живу на юге Германии. Ну, и мне 48 лет. Себя чувствую, слава Богу, хорошо. Занимаюсь э, тоже бизнесом, то есть занимаюсь фитнес, массажи, витаминами, гимнастикой. То есть везду здоровый образ жизни и помогаю людям тоже вести здоровый жизнь. Познакомился с продуктом TLC фирмы четвертый э, месяц, четыре месяца назад в Израиле, когда ездил до друга Семена и с сестрами из общины церкви. Мы познакомились там с этим продуктом и решили попробовать. Вот и попробовали уже 4 месяца. Пьем, кушаем его, то есть пьем чай, э, мультивитамины, энерджи. И я себя чувствую после этих витамин э, очень хорошо. Я чувствую даже вот эту энергию. нету вот этой усталости, которая бывает наваливается вечером или после обеда иногда. Потому что у меня вечером обычно происходит в спортивных клубах э, тренировки, или сам тренируюсь, или тренирую, и бывает такая усталость. А тут я сейчас чувствую, что прям реальный прилив сил. И даже тем клиентам, которые я предоставил, продал эти витамины, они тоже это чувствуют и говорят, реально прям происходит ну, вот эта сила, э, что энергия. Они говорят, мы работаем как батарейки. Это буквально почти все те клиенты, которые взяли. Чай тоже себя чувствую хорошо после чая. Тоже какая-то своего рода энергия дается. Живот свободный. Такое, как говорится, нету сдутия. Да. Мультивитамины мне очень нравятся. Нутробус. Утром пьешь его натощак. И, да, и Чувствуется, как будто ты... 200-процентный состав витаминов себя впустил, да. Ну и мне нравится команда, с кем мы вот общаемся. Мне нравится, как сама идет программа, то есть она всем доступна, и реально всем стартануть, и быть здоровым, и еще, как говорится, дополнительный заработок. Всем спасибо за учителей, и друзей, и братьев, и сестер. Я только могу сказать, что пробуйте, действуйте. Все будет слава Богу хорошо. Аминь. Спасибо. Давай, Юлечка, в Москву микрофон передали. Потом Эмма, Лидия, Оксана, Сергей и все остальные. Доброе утро всем. Меня зовут Юля, мне 53 года. Я занималась спортом всегда, вела активный образ жизни. В последнее время очень много сидела, мало двигалась, набрала лишний вес. И я так понимаю, что мой обмен веществ, он тоже, так сказать, изменился. И изменилась моя желудочно-кишечная система, начала давать сбои, и я искала беток. И вот я попробовала беток, увидела сильный результат. Я очищении... не слышна. Юля, не слышно тебя. Не слышно? Чистится, чистится весь организм. Вы увидите результаты во всем своем организме. Нормализуется нервная система. Она просто укрепится. Это отразиться в том что вы будете лучше спать у вас нервы станут крепче вы будете реагировать на события совершенно по-другому то есть не будет вот такой раздражительности какой-то нервозности излишней у вас придет столько энергии после того как ваш организм почистится от токсинов что вам захочется заниматься спортом, как и мне. Я вот занималась спортом, но как начала пить продукты компании TLC, просто усилила свои занятия спортом, начала даже заниматься бегом. Для людей вот, в моем возрасте это уже, так сказать, ну, такой действительно неординарный шаг. Поэтому я думаю, что те, кто допустим испытывает какую-то слабость и нерешительность после приема продуктов ТЛС смогут пойти в фитнес залы, смогут заняться плаванием, бегом потому что энергии будет предостаточно, сил будет предостаточно и в общем и целом вы увидите кардинальные изменения в жизни вашего организма то что увидела я я Просто очень рада, очень счастлива, что познакомилась с этой компанией и почувствовала изменения лично на себе. И я могу сказать, что я вернулась к тому здоровью, которое у меня было там лет десять назад, наверное. То есть я похудела на три размера, я вернулась к своей одежде, которая у меня висела в шкафу без дела. И чувствую себя прекрасно и рада делиться вот такими результатами с другими людьми. Спасибо всем. Давай. Добрый день всем. Меня зовут Эма. Я живу в Турции, сама в Грузии, но уже 25 лет проживаю в Турции. Я бывшая балерина, но уже 22 года в Тренер гимнастики, работа. В последнее время, вот последние три года, будет гормонально. И, и за а это, это красиво килограммы. Этот, этот гормональный сбой сказался на, вообще на, ну, на, на всех моих, и на, на моем физическом состоянии, эмоциональном состоянии. Упадок сил начался, потерялась та энергия, которая, ну, которая у меня была всегда. Апатия началась, ну, в общем, повлияло очень. Ну, все знают, что такое гормональный сбой, не очень приятная вещь, и очень, естественно, изменяет образ жизни вообще, общее состояние. Начала, значит, я, как пришла я в компанию уже почти полтора года, сразу начала пользоваться продуктом, начала я вот очищение пропись месяц Значит, какие результаты получила у меня чистился организм я сразу где-то на третий день наверное, приема уже почувствовала что у меня сон нормализовался потому что у меня сон тоже был никакой я не спала я просто дремала как всю ночь как бы естественно вставала уставшая разбитая никакая у меня нормализовался сон, у меня ушла пучесть, меня пучило от всего, чтобы я не съела, у меня сразу вздутие происходило. Этой проблемы уже вообще нету, я избавилась полностью от этого, ушла отечность. С уходом отечности, естественно, сразу ушло 2,5-3 килограмма где-то. Нормализовалась мою. Эмоциональное состояние, я успокоилась, я стала более спокойная, ушла раздражительность, ушли перепады вот этого настроения, скачки были у меня постоянно. Я через полчаса могла быть веселой, а через полчаса могла быть уже ну, злой дикой. Да, вот меня... Я не могла понять из-за чего не было причины, это меня еще больше раздражало, Вот у меня начинаются какие-то скачки. Я думала, что уже все, крыша поехала. Вот. Сейчас этого всего нету, слава Богу. Значит, со второго месяца я добавила растворимый чай. Я его принимаю на ночь. Значит, днем я пью с приемом пищи заварной, вечером я выпиваю стик на ночь растворимого. Добавила кофе. Вот это, это с тыквой, а это обыкновенный. Ну, это -гада. Вот, классический. Без, без них вообще жить не могу. Вот это мои основные продукты. Я сейчас на постоянной основе э, энергия витаминки без них я вообще жить не могу и нутробус. я сама еще помимо того что я тренирую я сама занимаюсь э, кроссфитом э, кто в спорте знает что это тяжелый очень вид спорта я там штанги гирь тягаю. естественно мне вот эти э, наши продукты очень помогают потому что у меня я раньше ходила через день после отдыха, что... сейчас хожу каждый день, кроме субботы и воскресенья, я каждый божий день хожу, тягаю, все это, все удивляются, как я выдерживаю, У меня выносливость измен... как бы поднялась, да? Я вынослива я на тренировках уже даже с мужами на одном уровне, да, меня начали говорить, что, что, что ты пьешь, что ты вообще делаешь. Вот. И э, периодически, значит, я меняю продукты. Вот я принимаю ту чагу. Допустим, я ее, месяц ее пью, месяц э, потом начинаю э, спирулин купить. Э, и вот я сейчас начала, вот я этот продукт очень хотела попробовать. Э, Продают его пьют на Manage. Э, он и желудочный, желудочный в, в пор, эту самую, как она называется и э, успокаивает, и очень хорошо спишь. И да, я стала еще лучше спать. Я как бы уже, чай меня все равно, как бы, да, с чаем я, у меня нормализовался, а это еще лучше. Еще лучше стала спать. Вообще засыпаю, и как, как, как дитя просыпаюсь утром. Вот. Через, значит, по килограммам из-за гормонального сбоя, из-за того, что я на гормонах сидела, на препаратах, э, естественно, килограммы очень тяжело уходят, когда э, на гормонах сидишь. Килограммы у меня начали уходить с 4 месяца. И значит, э, к сентябрю месяца, вот, если допустим, я начала принимать в декабре да, все наши продукты, вот, э, и к сентябрю у меня уже было минус 10. Ми минус 10 килограмм, и на данный момент они у меня, э, стабильно у меня вес стоит, я э, не толстею, э, хотя диетами я себя не измеряю, я, Ем все, что я люблю. Uh, mm -hmm. У меня есть вот что хочу тоже заметить. Меня перестало тянуть на сладкое. Я сладкое люблю. Я могу его поесть, как бы я его ем. Но uh, вот той тяги, которая была раньше, а раньше было вот именно как у меня, как криз какой, кризис какой-то начался. Мне надо было, как наркоман. Я шла, покупала всякой пигни и сидела. Я ела, я там, вот этого нету. Я ночью могла встать, начинала рыскать по ящикам, по, по шкафам что-нибудь сладкое. В общем, вот это все прошло, я спокойно теперь к сладостям отношусь. Есть, есть, нету, нету, как да, вот, нету вот этого. И, естественно, вот тех вредных вкусовых этих самых уже нету, не тянет. Нормаз... Нормализовался аппетит, я... Наедаюсь уже маленькими порциями, не хочется есть, иногда просто ем, потому что знаю, что ну надо что-то в себя кинуть, потому что ну, это самое, кофе особо он убирает вот этот жорт и стабилизирует этот нормальный аппетит, да, как, как должно быть. Не по часам ешь, а вот именно когда вот. Хорошо, спасибо, Эмочка Эма у нас из, из мира. Лидия, давайте без львов. Микрофон. Да, доброе утро всем. Рада вас всех видеть. Меня зовут Лидия, я живу в Германии. Мне 58 лет. Компания я пришла, год будет в декабре месяце как вот я уже в компании, за это время я получила результаты по здоровью, потому что принимала с первого дня чай, наш любимый, Яса, видно, нет, и, в общем, эти два чая. Я принимала, естественно, я почистила свой организм, я стала себя хорошо чувствовать. Мои хронические заболевания, такие как давление, сахар, плохой холестерин, вес. А, покинули меня, слава богу, у меня появилась энергия такая, которая мне позволила работать в мою 12-часовую э, ночную смену. Работа у меня сопряжена очень с нервными такими... А, так сказать, напряжениями, да, поэтому, конечно, продукт мне очень сильно помогает в жизни, по здоровью, и я себя очень хорошо чувствую, вот, я смогла в сентябре месяце приехать в Киев, увидеть результаты своих партнеров, увидеть достижения, меня это очень сильно подстегнуло, потому что я, как бы сказать, параллельно веду и до сегодняшнего дня стараюсь выстраивать свою команду, вот, и а, приехав домой э, с Киева, я, конечно, немножечко больше ударилась в то, что стало больше работать, больше напрягаться, и это не, не заставило себя ждать, я закрыла сразу менеджера скорости и директора, а когда пришла в компанию, сразу подключила и сделала бинар в первый же месяц. Мой партнер из Турции, Менукидзе, предыдущий участник компании, она меня познакомилась с этой компанией, за что и благодарю, конечно. Мне очень нравятся продукты, которые у нас есть в компании, потому что это такие прекрасные продукты, как NRG, NutraBoost, кофе, наш дельгада. Они поддерживают мой организм в тонусе как сказать, очень нравятся и все остальные продукты в течение года, которые я пробовала. Это в зимний период я пью иммун-чай, иммун потому что он иммунитет поднимает. Да? Вот. И, естественно, в апреле месяце в прошлом году, как меня не, не миновало такая ужасная коронавирус. Но все-таки две недели в карантине, конечно, были тяжеловатыми, но с помощью чаги нашего продукта сибирской, стопроцентной. И нашего чая детокса плюс витамины нутробурст нам очень легко удалось выйти из коронавируса. И а, без всяких побочных явлений продолжаем работаем в хорошем тонусе. Очень благодарна компании, что есть такие большие возможности. Я знаю, куда мне двигаться, куда стремиться, как бы мне, а, скажем так, не приходилось а, некоторые моменты тормозить. Я все-таки все равно знаю, что здесь мое будущее. Я хочу и стараюсь как можно больше задействовать свои силы, чтобы здесь достичь успеха. Спасибо всем. Спасибо, Леди. Давайте Киви Мазор вот передадим слово в Израиле за рулем Акива. Если тебе удобно, микрофон включи, припаркуйся. Так, доброго утро, ребята. Да, я за рулем. Я 9 месяцев в компании Тельси. У меня вышел гигантский камень полтора месяца после того, что я начал использовать продукт. И я через три недели заработал первые 850 долларов за одну неделю. И дошел до ранга «Восходящая звезда». Потом через еще 7 месяцев я дошел до исполнительного директора. Мой чек вырос с 80-50 долларов на 1250 долларов. И сейчас я жду 2000 долларов, сейчас это мой след, мое следующее направление. Продукты просто колоссальные, я их использую, получаю энергию, здоровье, хорошее настроение, я окружен хорошими людьми. Это тоже очень важно, или не самое главное, на месте работы это или в бизнесе, в котором ты находишься. И все самое лучшее происходит со мной с дня в день. Я благодарю Бога и вот партнеров Сашу, Лиду, Эму, всю мою команду. Я был в Киеве вот несколько месяцев назад. Тоже привели, провели колоссальное время. Сейчас следующее. Мы ждем вот поездку в Дубай у нас в апреле. 1 апреля мы все... Встретимся там и будем проводить неделю, которая будет незабываемая. И, короче говоря, спасибо за эту возможность. Спасибо. И я не сомневаюсь, в том, что кто -то, тот, кто примет решение подключиться к нам, он будет благодарить того человека, которого он привел, вот так как Лида благодарит Эмочку, которую привела. И желаю удачи всем, всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Давайте Сергей Попов, Саша Допилка еще не говорили. Илона, Ниоли, Катерина. Саш, микрофон. Как слышно меня? Добрый, добрый день. Слышно? Алло, алло. Отлично. Меня зовут Александр Допилка, мне 25 лет. По самоопределению я десятиборец, моя самоидентичность я христианин, спортсмен, отец, муж, брат, предприниматель, блогер, коуч, тренер. И я очень люблю жить, поэтому э, в ТЛС я пришел полтора года назад, до ТЛС у меня была зависимость от факта, я очень сильно любил кофе, у меня была проблема с у него сыпью, с кожей. С момента, когда я начал применять я, инстант, детокс, спустя 40 дней я почувствовал большой прием энергии, стал более выносимым на тренировках, я избавился от 7 килограмм и 20. Поэтому просто делайте, делайте просто, я благодарю всех за то, что вы есть, слушаете, воспринимаете информацию. Однозначно, просто делитесь, не скрывайте это, потому что вы делаете преступление по отношению к другим людям. Все, спасибо, я пошел дальше жать. <с -2> До скорой встреч. Давайте, Сергей Попов, кто еще не говорил? Илона, Оксана, кто там? Миша, Датя. Давайте я скажу. Слышно меня, друзья? Слышно, да? Я хочу сказать коротко, что я счастливый человек. Я и был счастливым человеком до того, как узнала о компании TLC. Но я хочу сказать, что появилось в моей жизни благодаря компании TLC. Благодаря продуктам. Вот уже тут просто сказали про любимый мой продукт, чай. Заварной чай. Я Андре. И вам говорил... Всем, всем людям, которым я рассказывал, в моей жизни появился здоровый классный сон, обалденный здоровый аппетит, прекрасное самочувствие, энергия на весь день. Раньше я, вот как Эмочка сказала, три раза в день, я всю жизнь на турниках, всю жизнь, с пяти лет. Круглый год, в любое время года я делал всегда зарядку на улице, отжимался, приседал, подтягивался всегда. Но сейчас мне вот 43-й год, последние там несколько лет, ну лень мне каждый день было ходить на турники, честно признаюсь. И там и набирать начал, и то, и все. Сейчас я опять начал ходить каждый день на турники, и моя жена, которая младше меня на 12 лет, благодарит меня за то, что я пользуюсь этими удивительными продуктами. И самое главное, как сказала Кива, я получил удивительных, чудесных, прекрасных друзей, чудесную компанию, замечательную команду. Это самое главное и самое ценное, что я получил в этой компании. И это не первая моя компания, мне есть с чем сравнивать. И мне очень приятно с вами, дорогие друзья. Спасибо вам, это получается быстрее. Спасибо, люблю всех и обнимаю. Молодец, молодец кто еще хочет поделиться результатом есть ну в общем результатов у нас очень много и э, у каждого из нас есть и клиенты и партнеры и сотни и тысячи и десятки и сотни тысяч людей по всему миру получают результаты по продукту э, компания больше 20 лет работает по всему миру Сейчас заходит на наши рынки в Азию, в Европу, Африку, страны СНГ. Очень большая возможность построить большой бизнес на долгие годы, помочь людям, которые нуждаются в дополнительном заработке, в здоровье, в свободе. Это все есть в ТЛС. Поэтому присоединяйтесь в нашу дружную команду, в наше сообщество. Это небольшой риск, всего лишь 80 американских долларов. Это не, не самый большой риск вашей жизни, гарантирую. Поэтому э, ну, принимайте решение, если нужны изменения в жизни. Если нет, ничего страшного, останемся друзьями, дальше наблюдайте за нами, мы будем за вами и будем дружить.